Итак, будхиальное тело это информационная структура сознания, которая, в принципе, человеку принадлежит, но делается не им. Как правило, будхиальное тело перепрошивается. Прошивается сознанием, начиная с маленького возраста, заканчивая возрастом большим. Заканчивается эта перепрошивка, как правило, годам к 17. К семнадцати годам у человека уже приблизительно ценности и убеждения сформированы, что для него главное и что для него не главное, что для него ценно, а что для него не очень ценно. Зависит это, с одной стороны, должно в идеале зависеть от внутреннего состояния я есть, от внутреннего понимания самого себя, а с другой стороны, это во многом зависит от окружения человека, который, который его, которое его делает. Цена вопроса, игра стремлений этого мира заключается в том, чтобы человек, несмотря на все давление общественное, несмотря на все давление эгрегориальное, сделал первичную систему ⁇ я есть ⁇ то есть первичные свои посылы о том, что для него главное, что нет ⁇ более доминантным в сознании, чем посылы общественные. Это игра стремлений, это цена вопроса. Мы в такую эпоху сейчас живем, что как раз именно эта игра и является основным смыслом происходящего здесь. Общество и вся эгрегориальная среда будут создавать плановые помехи, чтобы вы ни в коем случае не докопались до этого. А ваше Я-Есмь будет стараться укрепить себя настолько, чтобы, не на эти помехи, всегда помнить про свое. Надо сказать, что к сегодняшнему дню получается очень немного. Те, у кого это получилось, называются гениями которые, пробиваясь сквозь пространство, все равно умудряются как-то реализовать себя не так, как привычно, а так, как действительно нужно. Эти люди называются непререкаемыми лидерами, потому что сами становятся теми, кто создает общее поле возмущения и помен для окружающих. То есть они каким-то образом выделяются, они становятся выпуклыми, выдающимися или феноменальными. Феноменальные это выпуклые превышающий всех. Феноменальное сознание всегда более успешно во всех смыслах, чем сознание обыденное. Обыденному сознанию жить проще и спокойнее. Оно ведомо, им руководя. Если будхиальное тело позволяет себя перепрошивать из самого детства, не возмущается этому факту, оно становится ведомым. Если рано или поздно, в детстве, или в подростковом ли возрасте или во взрослом возрасте, я есть начинает проявлять качество феноменальности, оно имеет шанс подняться. Просто чем раньше человек начинает осознавать себя, тем больше у него шансов добиться это побыстрее. Но чем больше времени проходит, тем больше большем объеме человеческое сознание обрастает общим, как общая одежда. Помните, вот при Советском Союзе нам всем хотелось одеваться модно, но не было такой возможности, потому что как зайдешь в магазин, там все как-то, что осталось от школьной формы, от военной формы, вот из этого и пошили. А чтобы отличаться как-то от других, нужно было иметь больше ресурсов, больше денег, больше связей, больше возможностей или больше, или больше умения, чтобы самому все это дело создавать. правильно? То есть быть отчасти феноменальным, превышающим кого-то кого другого. Человек, который не был феноменальным, он подводил себе подложку в качестве ценности и убеждений о том, что только так и надо жить. Это правильно, ходить в одинаковые одежды, есть одинаковую пищу, да, то есть не быть феноменальным, не выползать из этого пространства. Люди, которые не хотели так жить, становились изгоями, то есть они сразу ставили себя в оппозицию, Окружающим. Помните это время? То есть таким образом общество давит, но оно давит не для того, чтобы тебя убить, а для того, чтобы тебя спровоцировать. И смотрит, поддался ты на провокацию или нет. Подался, ну все, давай в массу, молодец, мы тебя похвалим, почетную грамоту выдадим, там еще чего-нибудь, премию в 100 рублей тоже может быть, да? но никак не больше. Если ты не поддался на провокацию, если ты по-прежнему стараешься высовываться, ты становишься персоной нонграда, тебя никто не поддерживает. Но взамен у тебя появляется то качество свободы, то качество, которое дает тебе брать силу в большей степени, чем другие. Энергия находится вот там, в районе свободы, хаоса и воды, в районе ненависти, зла и тьмы. Энергия это женские системы, земля и вода. А информация это мужские системы воздух, соответственно, если ты стягиваешь свое сознание в сторону информации, у тебя появляется больше социальных возможностей, но меньше энергии. В энергии начинается недостаток. Но если ты скатываешься свое сознание в сторону энергии, ресурса у тебя вагон, но очень мало информации. А если у тебя мало информации, значит мало связей. То есть ты тот самый изгой, выпуклая структура, которая обладает феноменальными качествами, но эти феноменальные качества имеют обратную сторону медали. Они не позволяют тебе связаться с обществом так, как это принято, по тем законам общества, которые это принято. И вот это вот две стороны одной медали. Проблема дуальности в будхиальном теле, которое вшито в нем системно, дуальность. Либо ты со всеми, но никто, либо ты один, но кто-то. И что выбирает сознание? Цена вопроса, чтобы он выбрал второе. Цена вопроса. Идеально всей программы. Но это не должно быть просто. И чем больше людей прибавляется в этом мире, тем становится все сложнее и сложнее, потому что победитель должен быть один. Победитель должен быть один. Сначала было 3 миллиарда, это было попроще, попроще. совершил путешествие в Африку, да, и вот ты уже феноменален. Изобрел что-нибудь, и вот ты уже феноменален. Нарожал 20 детей, обратно феноменален. То есть сделай хоть что-нибудь выдающееся, и тебе уже не будет равных. Но народу-то все прибывает и прибывает, и вот нам, у нас уже 9 миллиардов. 9 миллиардов и стать феноменальным все сложнее и сложнее, потому что алгоритмы прошлых поколений становятся общедоступны. 20 детей нарожать не шутка, в Африку в путешествие съездить, да пожалуйста, хоть завтра, изобрести что-нибудь тоже не фокус с учетом интернета, там он тебе все подскажет, бери себе изобретай, умеешь писать программу, так вообще у тебя зеленая дорога. Как быть в этом деле, как стать феноменальным? Остается только одно, возбуждать в себе что-то, чего нет в общем пространстве, информационно набитом, абсолютно богатом информационном пространстве этого нет. Значит, память, которую нужно вспомнить, она уникальна, феноменальна по своей природе, по своей сути, она принадлежит только вам. Неоткуда ее взять, кроме как из глубины собственного я есть, кроме как из своей линзы хормоной, неоткуда. Потому что если ты войдешь в общее информационное пространство, она там есть. Но она там есть не только для тебя, она там есть для всех. Ты понятно объясняю? Таким образом, феноменальность, которая должна лечь в основу, ядро собственного будхиального тела, можно взять только внутри самого себя. Если мы будем брать ценности со стороны, мы должны всегда быть готовы, что эти ценности возьмем не только мы, они, это самокопирующая система, они будут присутствовать во всех мозгах, а это значит, что у тебя появляется конкуренция, колоссальная конкуренция за право быть первым в этом мире. И с каждым днем она становится все выше и выше. Войда уже не помогает, люди все равно плодятся быстрее, чем они умирают. Конкуренция очень высокая. Таким образом, наша с вами будет задача не просто перепрошить свое будхиальное тело, а перепрошить исходя из совсем иного качества, сделать какую-то первооснову более главной, чем другая, а в этой первооснове найти ту самое ядрышко, которое сделает вас феноменальным. Вот это наша будет с вами гиперзадача. Поскольку будхиальное тело сделаны не вами по большей частью, а обществом, в котором вы живете, той средой культурной, цивилизационной или какой профессиональной или какой-либо еще, докопаться до этого зерна сложнее, сложнее и сложнее. Мы с вами знаем эту теорию, которую также впоследствии возьмем на вооружение, а именно теория Дионисов и Фебов, то есть кто по какому каналу пришел, тот, тот по, какой, по какой структуре реинкарнировал. Она вам очень сильно поможет, когда мы будем в конечном итоге определяться с глобальными и неглобальными целями своей задачи, целями своей системы. Но наша будет с вами задача не столько перепрошить свое будхиальное тело, сколько разобраться, как оно устроено. Почему какие-то структуры мы можем изменить, какие-то изменить не можем. Какие-то структуры можем между собой связать иначе, а какие-то пока не можем. То есть таким образом мы с вами вступаем в инженерную фазу своего, разбора своего сознания. До сегодняшнего момента мы были монтерами, Пусть высококлассными монтерами уже на уровне каузального тела, но еще не инженерами. Инженеры это те, кто знают систему. Инженеры это те, которые в теории, по крайней мере, знают, что паяльником надо ткнуть сюда. Монтёр это знает опытным путем, он не знает почему. Наша с вами будет задача узнать почему. Почему именно сюда? Почему вот сюда тыкать паяльником безошибочно и точно? Если представить себе систему человека как механизм с проводочками, с платами, с приборчиками, с системами отображения, то эта аналогия будет очень и очень уместна. Потому что наша с вами будет задача заменить в своем сознании самую главную плату, но при этом при всем не нарушая целостности системы, чтобы не затрагивать тело, чтобы физика не возопила да, и согласилась отдавать энергию в дальнейшем по-другому на эту работу. Значит, нам нужно снять старую плату, поставить новую. Проводочки, которые уже есть, они должны оставаться проводочками, они должны соединять систему с чем-то еще. Вопрос, как их переподключить. Вот Вся эта работа, которую вы сделали предварительно, это выяснить, какие провода в вашем сознании важные, а какие ему лежат, какие ведут не туда, какие занимаются оттоком энергии, которые, которые снижают КПД вашего сознания, а какие действительно нужны. И если вся работа выполнена вами правильно, то сейчас в сознании остались только главные каналы по которым течет энергия и в дальнейшем потечет уже совершенно другая информация. Поэтому и нужно было вот это вот постоянная чистка, в том числе и чистка каузального тела, которые убрали ненужное, которые освободили сознание от бездумного расходования энергии, которые не позволяют вам отныне попадать в ситуации, где вы ценность свое самое главное время будете отдавать не так, как вам необходимо, с минимальным КПД, с минимальным эффектом, как материальным, так и духовным. Пока все понятно? Замечательно. Это вот наша программа максимум, программа максимум на уровне работы будхиального тела. Предполагается, что если вы работу все сделали хорошо, в вашем сознании осталось только самое нужное, ненужное уже ушло. И с этим нужным мы будем работать. Пока мы знаем, что оно есть, мы пока не знаем, что это. Да? Вот красненький проводочек торчит, а он куда? А вот зелененький, а он зачем? А вот этот синенький, он какой первооснове тащит сознание? Вот это мы пока не знаем. Мы знаем просто, что все они разного цвета. Мы с вами эти проводочки выстроим в той иерархии, которая необходима будет под вашу задачу. Но для начала мы должны узнать, а вообще сегодня они что, потому что мы их будем перепаивать да, только с одной стороны. С другой стороны мы их трогать не будем. Понятно, моя новость? Ну, очень хорошо, замечательно. Но это всего лишь аналогия, поскольку мы работать-то будем со своим сознанием, мы от абстракции уйдем, перейдем в конкретику и будем уже эти проводочки называть своим именем, куда они тянуты, к какой структуре и что это значит словами, буквально, вербально. Поэтому для начала нам нужно узнать структуру будхиального тела, как оно действует. Прелесть работы по этой методике и по, по этой тематике заключается в следующем. Дело в том, что структура нашего будхиального тела точно такая же, как структура любого эгрегора. Если мы с вами узнаем, как функционирует наше будхиальное тело, мы с вами отлично можем просчитать работу любой эгрегориальной системы. Более того, в нашей практике также предусмотрено создание своего персонального эгрегора, который будет выполнять функцию некоего спутника. Представьте, что вы планета, а вам нужен спутник, который будет считывать информацию и быстро вам передавать. Это нужно для того, чтобы эгрегориальная среда не воздействовала на ваш мозг, на ваш разум непосредственно. Вам нужен посредник, который будет улавливать ненужные вибрации, гасить, отправлять их обратно, улавливать нужные информационные потоки согласно задаче, которую вы поставите перед этой структурой перерабатывать ее соответствующим образом и выдавать вам уже готовые пакеты информации, воздействуя не только на ваш разум, но и на события ныря, приводя вас конкретно в нужную точку, в нужное время, в нужное место. Вот это вот задача персонального эгрегора, но мы его будем программировать по образу и подобию своей системы, так сказать, вынесенной на орбиту разум, который будет восприниматься эгрегорами как собрат, то есть такой же эгрегор, а значит и ваш разум будет восприниматься эгрегориальными структурами, как некая сила, объем той же силы и той же бытийной массы, что и любой эгрегор. А это весьма большое значение, поскольку эгрегоры своей бытийкой значительно превышают любого человека, ибо эгрегоры всегда включают в себя как минимум трех родовой эгрегор. И далее по экспоненте все эгрегоры нашего мира. Соответственно, вы, запуская этот спутник, запуская свой персональный эгрегор, таким образом говорите эгрегориальной системы, моя бытийная масса не меньше, чем ваша. Потому что смотри, ты такой и я такой, у меня в ядре столько-то силы, и у тебя в ядре столько-то силы. Моя сила пребывает, твоя сила пребывает. Смотри внимательно, смотри, моя пребывает сильнее. А это значит, что сегодня-завтра я тебе что? Поплатю. Ядро, которого Будет напитываться информацией гораздо быстрее, чем любой эгрегор. Эгрегор напитывается от одной системы, а вам нужно найти систему более высокую. И вот такой системой называются структуры под именем Боги. Если эгрегориальные системы имеют право напитываться, напитывать свое ядро только от других эгрегоров согласно правилам иерархии, то мы, найдя свою силу, найдя свое божество. Любыми различными способами соединяем ядро в ядро напрямую, и эгрегориальная система в качестве посредника для этого дела перестает быть нужной. И набирать, набирать ядро, бытийную массу начинает совсем по другим правилам и законам в геометрической прогрессии, превышающей скорость набора энергии и информации любой эгрегориальной системы. Понятно я объяснила вас? Вот. Это гиперзадача наша, программа максимум. Этого эффекта мы добьемся только после того, как правильно перепрограммируем свое будхиальное тело, потому что персоналка это всегда его слепок. Мы можем запустить любую персоналку, например, персональный эгрегор своей фирмы да, или какой-то персональный эгрегор своей социальной персоны. И он будет болтаться на уровне исключительно социальных, социального эгрегориального слоя, то есть на уровне стихийных эгрегоров, ни в коем случае не поднимаясь выше. Он уязвим? Он уязвим. От государства уязвим. Однозначно. От религиозных систем уязвим? Однозначно. От профессиональных систем уязвим? Однозначно. Единственное, от кого он не уязвим, это от родовых эгрегоров. Ну и на том спасибо. Но вообще уязвимость колоссальная. Эффективность человека как личности, как духовного существа и его конкурентоспособность среди себе подобных повышается в разы. Здесь уже даже не говорим о материальном достатке. Он будет такой, какой надо. Мы даже не говорим о личной и социальной успешности, она будет такой, какой надо. Мы говорим о более важных вещах. Если в обычном режиме набора бытийной массы сознание должно пройти через события и таким образом через свой опыт наработать бытийную массу, но он зависит от тех событий, которые ему делает эгрегориальная среда, если Грегор тебе не простроил события, тебе массу свою набирать негде. Только если сам постараешься где-нибудь что-нибудь учудишь, если тебя не выловят, не посадят за это чудо, да, то тогда, возможно, ты что-то там и приобретешь. А так нет. То есть ты будешь ждать, пока эгрегор расподобится, пока они захотят. Да. И сколько не проси вселенную, пошли, дай, создай ситуацию, да, она создаст тогда, когда ей надо, а не тогда, когда вам хочется. Другое дело, что если что называется сопутствуют вам потоки удачи, вы будете первым, кто окажется в произведенном в ряду, но если он сопутствует, будете стоять в очереди одновременно со всеми. И тогда набор бытийной массы будет идти медленнее, а если ваш разум еще и не заточен, брать бытийку из любого опыта, если вы просто не умеете. Ну а вы обычный человек, с кармой не работаете, с линзой кармой ноль не работаете, обычно себе человек живет жизнь и хочет, чтобы жизнь его была интереснее. Подразумевая поэтому, что интересная жизнь только у тех, у кого высокая бытийная масса, у всех остальных так. Как у всех. Значит, соответственно, ему эту бытийную массу набирать надо, а где? А негде? Но персональный эгрегор будет выполнять для вас эту функцию. Не просто приводить вас в точку, где уже сформировано события, а воздействовать на подведомственные, подложенные эгрегориальные структуры, чтобы они это делали, то событие, которое вам необходимо. Так что это была мотивация, чтобы вы хорошо работали и трудились. Их мотивация и для вашего разума, то, что оно само научилось обманывать подсознание, вливая ему рыбий жар тогда, когда не ему хочется, а тогда, когда вам надо. Вот это прообраз нашего будхиального тела, с которым мы будем работать. Вот она, система трех кругов. Игригориальное же пространство, оно очень похоже на эту систему. Другое дело, что там добавляется еще один очень важный... Уровень. а Будхиальное пространство и эгрегориальная среда. Представьте себе, что мы эту схему вывернули наизнанку. И кто был последним, тот стал первым. То есть внутренний круг растекается по внешней части, а самый сильный внутренний круг вместе со стихиями попадает внутрь. Вот это и есть ваше будхиальное тело. Сами понимаете, что задача эгрегориальной системы сделать так, чтобы этот внутренний круг так вот таким вот и остался, мелким. И чтобы стихии не проявились. И чтобы не было у вас доступа к перепрограммированию основной структуры этого мира сегодняшнего дня первоосновы порядка. И чтобы не было у вас доступа ни в коем случае к первооснове света, добра, а единственное, в чем бы вы находились, это в первоосновах жизнь, любовь, смерть, ненависть, предполагая, что это и есть окончательная форма бытия. То есть вот такое вот зеркало, вот такое вот вывернутое. Видите? Молодцы. Вот наша будет с вами задача не то, чтобы вывернуть обратно, но по крайней мере расставить все по тем местам по которым были порядку у вас должен быть доступ. Вы должны будете перепрограммировать свою эту первооснову. Это очень важный момент. От того, как запрограммирована ваша первооснова, такую традицию вы выбираете себе в качестве образа жизни. И, такие, и становится для вас доступна первооснова добра, в которой заложены все самые успешные алгоритмы достижения результата. Какой не возьми, сразу успех. И становится для вас доступна первооснова зла для того, чтобы брать из нее информационную структуру, немножко разбавляя этот мир неожиданностями, чтобы он не заставился, чтобы он был необычным и так далее. Эта работа у нас с вами впереди. Впереди очень интересная работа не только по перепрограммированию своего будхиального тела, но и по правильному подключению в него потоков силы, о которых мы будем говорить с вами на следующем, на шестом. Покажем будхиальное тело.